Зеркало моей души. Том 2. Хорошо в стране американской жить. Предисловие. Родившись и прожив 30 с небольшим лет в СССР, я к моменту своего отъезда в США был полностью убежден в том, что социалистический строй является порождением паразитов, целью которых было уничтожить самую лучшую часть нации – сильных людей, как о них говорится в Торе и Ветхом Завете. И таким образом, сломав хребет нации – остальных превратить в рабов. К моменту крушения СССР подавляющее большинство людей, живущих в Союзе, уже понимали, что идея коммунизма является ничем иным, как только приманкой, весьма хорошо учитывающей психологию русских и славян в целом, у которых на генетическом уровне заложены принципы истинного народовластия. Только в течение последней тысячи лет народные массы были одурманены действием последней ночи Сварога и социальными болезнями ей сопутствующими. Во время обучения в Харьковском университете я довольно тщательно изучал первоисточники основоположников марксизма-ленинизма, и сидел в библиотеке и конспектировал этих в кавычках «великих учителей человечества». И как следствие этого, довольно свободно владел этим материалом, и поэтому на занятиях по философии, истории партии, политэкономии и научному коммунизму я очень часто затевал диспуты с преподавателями на разные темы, по программе, конечно, чтобы спасти остальных своих согруппников от висящей над ними двойки, в случаях вызова к доске. Конечно, преподаватели не были дураками и довольно быстро раскусили мою уловку и очень часто игнорировали мою поднятую руку, но, как говорится, и мы не лыком шиты. Мне все равно удавалось многих спасти от неминуемой двойки, начиная выяснять и прояснять разные в кавычках неясности и нестыковочки в изучаемом материале, и тем самым увлекая преподавателя в дискуссию по тематике. Все это я пишу для того, чтобы было понятно, что я довольно основательно изучал основы марксизма-ленинизма и был, как и многие, загипнотизирован и прозомбирован всей системой пропаганды СССР. Но даже в этом гипнотическом состоянии я не был полностью в подконтрольном состоянии. Примером тому может служить то, что когда ко мне подкатился на втором курсе комсомольский секретарь нашего факультета и предложил стать активным комсомольцем, я сказал ему, что меня не интересует комсомольская активность, потому что комсомол давно превратился в прибежище карьеристов, как плацдарм для будущей работы, и ничего настоящего в нем не осталось. Я сказал, что комсомол очень похож на нашатырный спирт в бутылочке. Когда ее открывают, он пробирает сильно. Но если вовремя не закрыть бутылочку, то нашатырный спирт довольно быстро превращается в воду. Так и комсомол. В кавычках крышечку открыли, да так и забыли завинтить. В результате сейчас осталась только одна вода. После такого моего комментария она уже больше никогда ко мне не подкатывала. Но я не скажу, что я еще тогда понял истинную суть коммунистической идеологии. Самое забавное в этой ситуации, в том, что истинную суть этой паразитической системы я понял только после того, как занялся своим собственным изучением природы, когда нашел свои собственные способы развития и произвел качественную перестройку мозга у себя и таким образом смог полностью освободиться от влияния паразитических генераторов на свое сознание. А до этого я думал, что хорошую идею опоганили карьеристы и бюрократы. Каким же наивным я был тогда? Когда я это понял, я стал бороться с этой паразитической системой по мере своих сил, о чем я уже писал в первом томе своей автобиографической хроники. Мои поездки сначала в Венгрию, а потом в Германию потрясли меня отличием жизни в этих странах и в СССР. Даже трех месяцев, проведенных мною в Германии, было недостаточно для того, чтобы составить правильную картину так называемого западного мира. И в первую очередь причиной этого было незнание языка и отсутствие возможности увидеть реалии жизни западного мира за довольно-таки привлекательным внешним фасадом. И поэтому, вылетая из СССР, я был уверен, что наконец-то я смог вырваться из империи зла в свободный мир в Америку. Я думал, хотел верить в то, что за железным занавесом настоящая, а не липовая свобода человека – Особенно ярко я почувствовал на себе давление после того, когда отказался работать под контролем спецслужб, и на меня началась самая что ни на есть настоящая охота, в которой я выступал в роли дичи. И хотя дичь в моем лице оказалась не по зубам спецслужбам СССР, но тем не менее они мне перекрыли полностью кислород для моей деятельности. Всем этим и можно объяснить все мои надежды на свободный мир». То, что я оказался в США и в силу ряда обстоятельств прожил в этой стране без малого 15 лет, я лично считаю большой удачей и реальным жизненным уроком, который невозможно получить теоретически. Нужно реально прожить в стране много лет, прожить не как турист или гость, а как житель этой страны. И хотя я не был гражданином США, но получив право на работу в этой стране, мне пришлось столкнуться с реальной жизнью, а не красивой вывеской. Сейчас я полностью уверен в том, что это мне было необходимо, и то, что я оказался именно в этой стране, не было случайностью. Только позже я узнал, что еще до того, как мы со Светланой пересекли границу, мой секретный файл уже был на столах руководителя американских спецслужб. Если бы я был обычным иностранным рабочим или иммигрантом, как подавляющее большинство моих бывших соотечественников в этой стране, мне потребовалось бы гораздо больше времени для того, чтобы разобраться, что к чему, если бы я вообще смог разобраться во всем этом. После нашего приезда мы с женой даже подумывали о том, чтобы было бы неплохо получить американское гражданство, и основной причиной этому было то, что американский паспорт позволял свободно перемещаться практически по всему миру. Но когда и мне, и жене уже через пару лет предложили это самое гражданство, и плюс к этому возможность поставить любое количество нулей после единицы в моем контракте, я в кавычках почему-то отказался, так же как и моя жена Светлана, и от такого гражданства, и от такого контракта. И это несмотря на то, что в моих карманах не было безмерно денег, и мне их никто никогда не давал просто так за красивые глазки. Просто для меня, для нас женой – Деньги имеют цвет и запах. И какие бы проблемы мне не создавали доброжелатели из тех самых спецслужб, которые так желали видеть меня у себя на службе, ни у меня, ни у моей жены Светланы не возникло желания принять столь любезные предложения. Повествование обо всем этом и многое-многое другое будет в этой книге. Но мне хотелось бы сейчас сказать не об этом, а о том, что никакой свободы я в США не нашел. Наоборот, увидел другую паразитическую систему, когда людей превратили фактически в рабов, в то время как они считают себя свободными. Свободны они только в одном – безропотно выполнять волю своих хозяев. В случае неповиновения, возмутитель спокойствия уничтожался очень быстро. Даже простая статистика говорит об этом. В США 90% населения живут в долг, и при этом 70% никогда не смогут рассчитаться со своими долгами. Как оказалось, и там, и там люди выступают в роли рабов. И неизвестно, что лучше – быть рабом и знать это, как в СССР, или быть рабом, но считать себя свободным, как в США и остальном, в кавычках, свободном мире. Но что самое удивительное, так это то, что сделали людей рабами и там, и там одни и те же люди. Так вот о том, какие приключения встретили нас в США, и как я пришел к своему пониманию, разыгрываемого на нашей планете грандиозного спектакля, и будет эта книга. Николай Левашов. Продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.